В 1661 году усердием преподобной Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. Строитель, мастер Иоанн, сам пришел к Ефросинии, наставленный духом святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. В житии Ефросиния рассказывается о том, как кирпичи, которых не доставало для постройки храма, чудесно являлись по молитве и игумения. Просыпавшиеся утром строители видели печь, полную обожженной, готовой к укладке плинфы, услышав при этом слова святой Девы, молящейся Спасителю, «Ты, даровавший нам большее, даруй нам и меньшее». В этот храм преподобная пожертвовала на престольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью Животворящего Креста Господа. Внутри храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи. В одной из них жила преподобная Ефросения. Здесь хорошо были слышны слова богослужения и пение сестер, а сквозь небольшое окно в стене открывались ее взору поля и древний полоцк с его храмами. Преподобная Ефросиня основала также Богородицкий мужской монастырь, построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с византийским императором Мануилом Каммином, она обратилась к нему, а также к патриарху Константинопольскому Луке с просьбой прислать для обители одну из величайших святых икону Божьей Матери Эфесскую, написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Ефросиня отправила им дары, и в 1162 году икона прибыла на Русь вместе с благословенной патриаршей грамотой Полоцкой игумении. Икону везли через Корсунь, ныне это город Херсонес, где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и, наконец, прибыла в Полоцк. В 1239 году дочь полоцкого князя Брячеслава Александра, выходя замуж за великого князя святого Александра Невского, взяла икону как благословение и подарила ее городу Тор Торопцу, где состоялось венчание княгини. В трудный век раздробленности Руси преподобная Ефросинья непрестанно молилась о единстве русской земли, о победе над тьмой разделения. Благодатным словом наставления, которое было ей даром Бога, она примеряла многих князей, бояр и простых людей. На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую кончину, совершила паломничество на святую землю. Оставив монастырь на попечение сестры своей Евдокини, она вместе с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в далекий путь. Во время пребывания в Константинополе преподобная, войдя в Великую Церковь Святой Софии, помолившись и поклонившись всем святым Божьим Церквям, получила благословение от патриарха, купила различные фимиамы и золотую кадильницу и пошла в Иерусалим. Величайшей святыне христианства, гробу Господню, преподобная Ефросинья жертвует драгоценную кадильницу, Первый дар русских жен, вставшие в единый ряд с лампадой, возжженной несколько десятилетий назад игуменом Даниилом от сия русской земли. Дар преподобный был принят Господом. Знаком этого явилось исполнение ее желания быть погребенной на святой земле. Во время тяжкой болезни ей было возвещено ангелом о близкой кончине. Она прославляла Бога за милость его, и с радостью ожидала указанного срока. 24 дня провела она на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима. И скончалась 24 мая 173 года, причастившись святых христовых тайн посреди молитвы. Предание сохранило последние слова молитвы преподобной. Господи, прими дух мой от меня во святом граде Твоем, Иерусалиме, и пересели меня в Вышний град твой, Иерусалим. Тело почившей, согласно завещанию ее, было погребено сопровождавшими ее родственниками в обители преподобного Феодосия, на паперте храма Пресвятой Богородицы, там, где покоились матери преподобных Савы и Феодосия, святого бессеребника Феодотия и многих святых жен. Давид и Евпраксия, возвратившись в Полоцк, принесли весть о блаженной кончине и погребении преподобной Ефросинии. С тех пор в день кончины ее ежегодно совершалось поминовение. Началось благоговейное почитание той, которая сама стала небесной покровительницей града Полоцка. 3 октября 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан, 50-дневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княгини, игумении, и принесли их в Киев, где они были положены в дальних пещерах киева печерской лавры, в нише пещерного храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Так преподобная Ефросиния стала первой из русских жен, погребенных в Великой обители. Мощи святой преподобной Ефросини пролежали в киево печальской лавре 700 лет. И только в 1910 году жителям Полотка удалось перенести мощи преподобной в ее родной город и поместить в основанный ей Спасо-Преображенский Собор, где они почивают доныне? Святая преподобная Ефросия всю свою жизнь просвещала людей и умеряла различные ссоры, являясь защитницей русской земли, защитницей мира. Так давайте, братья и сестры, будем молиться преподобной Ефросинии чтобы она защитила нас своими молитвами и даровала нам мир. Поздравляю вас всех с днем ее памяти. Храни всех Господь!